Привет, подписчики, привет, пользователи YouTube, привет всем тем, кто смотрит это видео. Сегодняшний видеоурок будет полезен э, тем конструкторам, которые э, занимаются проектированием мягкой мебели, а в частности матрасов, и в своих проектах используют пружины. Сегодня я покажу, как сделать вот такую вот пружину. Итак, создаем новый документ. И на плоскости справа с помощью команды справочной геометрии создаем дополнительную плоскость на расстоянии допустим 40 мм. Затем создаем еще одну дополнительную плоскость на расстоянии 80 мм. И теперь рисуем три эскиза на Каждой плоскости. То есть по одному эскизу на каждой плоскости. Затем с помощью э, команды элементы бабышка основания посечения последовательно выбираем каждый из наших эскизов и следим за тем, чтобы не было никаких э, перекручиваний. Щелкаем ОК. В принципе, можно второй эскиз подредактировать и сделать немножко тоньше, не 35, а 28 мм. Вот таким вот образом. Затем на плоскости справа рисуем еще один эскиз. И еще один эскиз рисуем на плоскости сверху. После чего в поверхностях, поверхность по траектории, выбираем последовательно два наших эскиза. И у нас получается фантом вот такой вот плоскости. В параметрах выбираем э, скручивание вдоль маршрута. И определенного место градусов, выбираем обороты. И необходимое количество оборотов, которые нам нужны. Ну, 8 будет достаточно. У нас получилась вот такая вот интересная фигура. Потом э, в эскизе выбираем преобразование объектов, из эскиз вдоль линии пересечения тела. И выбираем одну поверхность и выбираем вторую поверхность. Щелкаем создать. И вот у нас получился вот такой вот трехмерный эскиз. Щелкаем окей. Для того, чтобы э, вот эти вот элементы, по которым мы строили, нам не мешали, мы можем их просто скрыть. И скрыть, соответственно, ненужные уже нам плоскости. После чего на плоскости спереди рисуем профиль нашей пружины. но ну, профиль провода или проволоки пружины диаметром ну, допустим но ну, 2 миллиметра и с помощью э, бабушка основания по траектории выбираем профиль выбираем траекторию щелкаем окей И у нас получается вот такая вот замечательная пружина. Все просто и легко. Чтобы она была более параметризированной, можем задать с помощью уравнений изменения длины. Заходим в инструменты, уравнение. Щелкаем первую плоскость. 40 миллиметров она у нас. И щелкаем вторую плоскость. У нас будет расстояние 80 миллиметров. деленное на 2. То есть теперь, если мы изменим расстояние от второй плоскости до плоскости справа, то у нас первая плоскость автоматически будет посередине. Давайте проверим. Также в уравнении нам надо занести длину эскиза 5. У нас будет равняться плоскости 1. Щелкаем. Окей. Да, вот теперь все у нас будет работать. Так, давайте проверим. Изменим вторую, расстояние от плоскости вправо до второй плоскости со 120, допустим, до 180 мм. И пружин у нас сразу перестраивается вот в такую вот растянутую. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!